Что у вас болит? У меня постоянно спина болит. Mm -hmm. Ну как бы я думала, от, от тяжести всегда... От каких тяжестей? За Занимаюсь ремонтами. Отделка внутренняя? Mm -hmm. Да. Шпаклёвка, штукатурка? Да, шпаклёвка, штукатурка, обои. Ну, с 94-го года. Mm -hmm. а, до 94 шея, значит, она болит, да? Mm -hmm. Ну да, шея, mm -hmm. спина. Падали? Падала в детстве. А когда ремонтом занимались? Лисов не падали? Нет. Так, объяснится болит. Что вообще болит? -то? Почему решили записаться переход? Ой, до до, до Москвы как бы ремонтом занималась но тут повалит там палит, где пластырь приклеил где, где б... вы занимаетесь, ту москву ремонт в столице на столице вот тут пластырь тут поезд турмалиновый mm -hmm. отдела как бы все прошло а mm -hmm. туда приехала я как бы, стала домохозяйкой домработницы а еще больше заболелся? Да? и у меня все вот я не могла даже руки поднять mm -hmm. меня меня муж и сын не одевали вот mm -hmm. Это... а что заболел мышцы. мышцы мышцы меня... Как сказать, вот руки вот так вот, они не поднимались. вот а куда болело? Что болело? Все мышцы болели? Всегда? Да, мышцы вот. И сейчас вот, вот эта рука вот, mm -hmm. вот поднимается только, вот. Mm -hmm. И все. А этот, этот, этот хорошо mm -hmm. поднимается. Вот. И тут сын, это, так, мама, все, хватит мучиться. И мы записывались на массаж в Москве, там, в Балашихе. Так. Вот. А, еще у меня после вот этого я не могла вставать на пятку. Я говорю, ну вот, у меня гоночелоз, наверное, как говорят, шпоры там растут <связывая> или что-то такое. Вот, ходила прямо так вот, зубами скрипела, ходила, не подавала виду. Вот. А когда пришла, вот на массаж-то мы пришли туда, это, к стоправу, и mm -hmm. он на что, на что жалуетесь, я говорю, на что жалуюсь? У меня вот, говорю, это пятка. Наверное, говорю, шпоры mm -hmm. растут и все. Там что-то такое говорю, я на пятку не могу наступить. Mm -hmm. Он мне как стукнет по позвошнику. А сейчас а говорю, бо... вот сюда куда-то. Mm -hmm. Вот, как стукнет. И дотронулся вот до пятки-то. Mm -hmm. А сейчас болит, я говорю, нет, не болит. А так я mm -hmm. кажется, всю жизнь никогда не а Что еще делал там? Вот, и все. Стучал Пс по спине. По всей спине? Да, да, да, да. Все. И руки вот выворачивал. А кто? Репин? Да, и репин, и, а. и еще молодой. Кто же с одного Но. этого? Нет. Да, да, да, да. Потому что он как бы начинал говорит, ой, у вас что-то нет. -то. Он он позвал Юрий Михайлович, помните? А -а -а. да? Юрий Михайлович Репин позвал, а -а -а. тот, давай меня стучать. Прям буквально это. А -а -а. За два-три дня. К нему обращались зачем? Что у вас болел конкретно? Ой, ну вот я как. У меня все, ничего не. Все? Да. Ну, нет, поясница болит у вас сейчас. Ну бывает. Когда? Утром. А когда какая, по... какая полежишь. Ой. Ну, ту, как сказать? Тупая, что ли, такая. А потом расходится. А потом нормально? расходится, да, нормально. Вот целый день и с внуком. Садиться, вот вставать потом как бы тяжеловато. Ну, все-таки еще 55 лет как бы это, хочется бегать и прыгать. Uh -huh. А тут ремонтом занимался, даже не знала, что можно uh -huh. болеть. А... Что, будем вставать хоть какая-то скованность или что? Ну, начинаешь поворачиваться, начинаешь искать какое-то uh -huh. удобное положение, там на коленке, с коленок. Ну, вот. Раньше -то прыг, скок и все. То есть у вас болело все? до этого мышцы, и вы решили сами продиагностировать, что это у вас позвоночник, и решили записаться к Да, да, да. да, да. А, ну, а У вас позвоночник болел, значит, сильно? Ну, сын сказал, мама, тебя позвоночник болит. Mm -hmm. Вот. Но mm -hmm. это, как ее, МРТ сделали, и между пятым где-то mm -hmm. там грыжа. Ресница? Да. Mm -hmm. А ребенок, что говорит? А мы, ему, мы к нему ходили без снимков? Без снимков. Mm -hmm. вот. А мне колени болят. Ну так иногда, ой батюшки, это как, всегда лишний нерв на нас Ну и ну, вот, вот эти вот места, ой, ага. пластырь прилеплю и все. Оба? Ну да, тут, тут, тут, там. Да. Ага. Приглепишь пластырь. Какой? Ортопедический. М -м -м. Вот. Китайский ортопедический, да, стой. стою. Я вот, затекает, Я устает, вот то и -то дело с... переминаюсь спина затекала? Да, да, да, вот то и дело. хочется присесть, прилечь, да? Да, вот, да. И вот быстро прис... спина, да? Ну, практически, да. То есть такая скованность, да? Угу. Ну, вот свинцом на рель. Да. Угу. А плечи бородатом? О, плечи. Или одно левое только, в основном, скованность? Ну, скованность-то тут, а как? ну, вот это вот полегче. Я вот этой рукой-то могу даже вот позвоночник вот тут вот почесать. Угу. А этой плечи да. плохо работает ли плечо да? да а утром тоже с комнастью вы как-то спите на нем или что так потом больно туда делать ну я, ну, я... у меня пят... пятнадцать так больно вот туда уже больно вот в плечи так вот не простреливают у вас, пальцы дать вот не имеют. Ну, бывает, имеют. бывает, вот судороги свой угу. Зрение как давно начался? Ой, зрение я года четыре. Упало, да? Да. Ну, Почему? тоже а тоже. Вы когда в Москву переехали? Да вот в ноябре. А вот, только в ноябре, да, собственно? Да, в кстати, в декабрь, будет? декабрь. А зрение потерял это. Ну, как, короче, как, как сказать. Муж набрал кредитов. Зачем? А кто его знает? Uh -huh. вот. Он не сказал он? Нет, он не сказал. И пришли с обыском. Как с будто... обыском кто? Пристал? Да. Или, или, там... или коллектор. Муж коллектор. Я не знаю, даже я, я уже не помню, кто это был. Но они погламились, а удостоверин, показали. они. Да. А, милиции, милиции. Вот, они пришли. Мы вот пришли с обыском. Ваш муж снял полтора миллиона. Откуда? В банкомат? Вот. Ну, значит, дал. Да. Ну, <свят> вот. Ага, все, значит, это, а, дают мне... А был... где муж? Муж в Москве. А где был, он был? Он на работе был. <свят> вот. И все, и они мне дают бумажку, а я до этого я хорошо видела. Дают бумажку, а я ее не вижу. — Ну, в шоке вы были. — В шок у меня был. — Ну, они специально вводят в шок вас. — Они сказали, что вот есть съемки, что он брал и все, дыды -ды -ды. Ну, подделать это же это, а можно и лапшу на уши навешать. — Да. Вот. Ну, они показали вам корочку? — Я уж не помню. — что? — Это было вот... — Это четыре года назад. Да, было, когда ну, Да. Угу. Ну, ну, как бы, наверное, постепенно я потом начала у подружки очки брать, а потом, когда я уже вот свои очки делала, это вот уже три года. Три-четыре угу. года. Что дальше Ну и все, и не доказали, что он снимал. Мы посмотрели, у вас нет ничего. Да, ушли? Да, да ушли, все. А тех, это, короче, он тем начал звонить, Говорит, никто не приходили. Вот. Я говорю, правильно, Слава. А за те... деньги-то а у него не было денег. Mm -hmm. Потом мы бабушкину квартиру продали. Так он набрал кредит? Он кредит набрал, да, и бабушкину квартиру продали его матери. И расплатились с кредитами. Mm -hmm. Так, это грудной кифоз усилен. Mm -hmm. Очень странно, что меня пугает то, что говорит, что у вас ничего не болит. Mm -hmm. Протрузия, да? 7, 8, 8, 9 месяцев. Здесь 3 мм mm -hmm. протрузия. Если верить описанию то, что вы говорите, то да, у вас не болит. Но, как правило, ничего не болит, из-за чего, особенно, на она не сомнижалась, это потому что пережат вся шея, и сигналы до низу не доходят. Они у вас как будто нервы атрофируются, то есть парализованы, можно сказать. Значит, у вас правая нога короче, да? Ногу да вы, дя... вы прям Ногу выпрямляли прям Вытягивали? Нет. Репин не ни... другого? Нет, вам? нет. Как? Репин, он как пришел прям вот на, на... на... на минутку. Классное разрастание вот есть. С кальцием, да, что значит? Тут вообще у вас тяжело вот. служить. Такого. такого не бывает. У вас работа такая вот, строительная, и у вас тут все так на снимках, все так хорошо и гладко такого будет не может, потому что вам нравится работе. Обычно убиваю себя ведь. Ну, как сказать, я на производстве, я не работал на производстве. Я понял, да, Вот, но у вас строительство, вы таскаете там мешки, смесь, ну уж не сильно, так, где двое, где там это. Все это правильно, конечно, делали всю жизнь. Да, как Препин. Вот, говорит, две недельки, это, поддыхаешь, а потом опять ведра в руки, мешки в зубы. Да? Да. Красота, говорит, а сын что, переживает что ли? Сын переживает? Насчёт чего? За вас. Сейчас. Ну конечно. Переживает, наверное. наверное. Я никогда ничего не просила. Ни от них, ни от мужа. нет никогда не просите. Не... Все о себе держится, никому не жалуйтесь у вас в детстве кровь шла? не Ну, если вода стукнет прям, я дрочу не было. Да? Звонки стущены сильно в еле. Да? Тут у вас звонки сильно торчат. А что, я вам не стучали, что ли? Ой, стучали. Так, вот здесь вот у вас... Раз торчит, два торчит, три, да? Вот тут особенно там канал, чуть больше, чуть меньше, чем половину. В голову кровь плохо поступает. А с как у вас? Ну, это как, ну ничего, нормально, но иногда просто забыла. Ё-моё! Ну, Говорят, что, просто старость, это, что ли? и если она проходит, кровь в голове, то назад плохо тоже выходит, да? Так, спина относится нормально. Вам шея в силе хрустела что-то? М-м? Что mm? Шея, вряд ли, в силе хрустела? Чуть-чуть. Ой! Чуть-чуть. Ой! Тут было, да, у вас? Чуть-чуть. Mm. Блоки там застаревшие были. так-то хрустела. Ой! Я боюсь. Я а? боюсь. Я буду нажимать по точкам, а вы будете говорить болевые ощущения. Это на ауди 10. Расстояние, конечно, уже позвонками не очень хорошее, да? Вдох, выдох. Тут больно? Нет. Вдох, выдох. Тут? Да нет. Тут? Нормально. Тут? Нормально. Тут? Вот а тут больно. Ага. Тут. Да. Больно? Ну как, как, ну вот вы стукаете, конечно, больно. Ешь на стук. Да? А чё ж там? Тут. Ешь там чуть-чуть. Тут. тут побольше. Выдох, вдох, выдох. выдох. Сюда ушло, правая нога как короче, 3 сантиметра практически. Ух ты! А вы не чувствуете, штанины вы не подшиваете, там не стаптываются у вас там что Нет. Угу. Застой желчи у вас идет сильный вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. А сын у вас с отцом плохо общается? Н нормально. но ну, с вами лучше? Да ну да, вдох, выдох, вдох, выдох. Да. Вот чуть было, да? А вот что-то. Так, сейчас перевернемся на спину. Раз. Так, тянет шею или грудь? Шею! Грудь на месте. Здесь хорошо, мягко вот тут чуть-чуть. Вот -чуть. оно, да? Ой. Мягко встал. Шея тепло? Ой, жарко. жарко. <зарко> Сейчас в Малик, начнем ступать туда голове, наконец-то. <зарко> Выдох. Я, я Я никогда спортивной не была. Вот так не делали еще, еще ни разу? Нет. Серьезно? В жизни ни разу. А вот это то, что сейчас делали? Нет. нет. А вот, кроме него еще были у Ни разу. Я никуда никогда не ходил. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ой, я уже забыл, где дышать где дыш... Вдох. Выдох. <связывая> У вас истерика? <связывая> <связывая> Я не, не знаю <связывая> Сюда Там сюда Вдох Вдох Вдох Вдох Уйдох. <свист> Нормально. Сюда? Поближе. <свист> угу. Куда опять? Ну, ксадь <свист> так. На ну, животе спите? Да. Зачем? Зачем? Да. Хочется. Надо А не надо, что Нет, нельзя. Вдох. Вдох. Ай. <свист> Да. Вот. Вот. И она уже практически делать ничего не надо. Голову на бок. Он такой. Вот направо. А где вот правую? Да, Тут. да, сюда. Вот нет, нет, другую. Ага. Вот так вот. Руки вот держите за кушетку. Там спереди, где голова. Ой, а у меня руки не поворачиваются. А, -а, а я не знаю. А -а -а. Все, отказали. Нет, вот так. Вот Вот так. Вот так. Голову на бок. Ой. Голову на бок. Ой, вот этот вот не поворач. Рука какая? Левая. Левая. А, про которую говорили, да? Да. Mm. Ну, сейчас там не дойдем. Mm. Mm. Держаться? Держись. Ноги расслабьте меня. Mm. Расслабьте, расслабьте. Mm. Теперь ноги у вас ровно. Oh. Ножки ровно. Ой, валет пойду. Да? А -а. Не, не надо относительно так по сереблю неплохо, да? То есть позвоночник. Он... Ну вот они тоже вот такие вот эти ставили. Он не вылетел, Он у наружнее торчит, uh -huh. как хребтом, горбом, да? Uh -huh. Но расстояние между позвонками очень маленькое. Вот здесь хорошее. Здесь нету, здесь нету, да. Плюс позвонки все ротированы влево у вас в эту сторону. Мы что-то вот тут вот сильно у вас в спазме. Uh -huh. Плюс мускуливозик, да, небольшой. Здесь, здесь влево, здесь влево, здесь вправо, тут влево, ротированы влево. Uh -huh. Извинисты какой. Да, вот так вот у вас сейчас uh -huh. покажу. Так, так, так. То есть это как сер, я хожу, серпантин. Как же хожу-то. Так вот, так. Uh -huh. Крестец сильно вылетел, да? Uh -huh. угу. Сейчас буду расстояние между позвонками увеличивать, это будет неприятно, вы также просто дышите. Здесь это будет нормально. Я здесь вообще, тут, тут живого вообще места нет. Вот должны быть, здесь боли быть. Боли должны, когда нажимал, вы mm -hmm. говорите, что у вас ничего не было. No. Но так конечно, относительно все у вас мягко, не сказать, что прям мышцы дубовые. Mm -hmm. Вы такая вроде более мягкая, вот как ухаживаете за собой. В бассейне не плаваете? Yeah. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Дышим. Вдох. Ой, здесь расстояние какой холодно. <сосы> Ой. Наверное, в росте прибавить. Поясничку заканчиваю. Ой. <сосы> Ой. Здесь? Ой, нет, ту -у -у. тут, нет, ну, тут было, что то у вас там чуть-чуть. А? Чуть-чуть же было там. Ой, я не помню. Здесь? Да, а? нет, нормально. Здесь? Ой, нет. Вот здесь? Ой, вот. ну жмёт то конечно, нет, да, нормально. Тут? Ой, и тут нормально. Ой, больно уговаривать. Ой, вот тут? Вот, вот. Ой, нормально. Тут? Ой, обман. Точно? Обманываете? А, вот тут маленько, да, чуть-чуть. Чуть-чуть угу. обманываете. Что-то вон по плечам били-били, вы говорите. Что-то вон там недобили. Ой, за да 20 минут что там побьют. Тут будет как подольше, да? Серьезно, Ой... Да? Вот. А, у вас на, на, на, наша ответ есть? Плохо? Вдруг сыну будет плохо. Вы <свят> <свят> думать? Да. Ему, наверное, уже там плохо вы думаете? <свят> За вам переживай Ой, нет, когда начали ему делать <свят> два раза стукнули, он у нас уснул. Уснул? Нет, сначала Сажал, тошно, не то, тошнота, да, потом... Тошнота? Ага, потом уснул. Это специально сделали, чтобы слышимости не было Ну да Хитрые какие Так, смотрите, сейчас вы три дня хрустально Что я сделаю? Три дня вы как сейчас хрустально старайтесь без особо резких движений, поворотов, скручиваний Поднять с тяжести, без нервотрепки вот. у меня сейчас дочка должна родить, так не, не, вот. не, не, не. Ну Вам не надо переживать. <сосы> Разберутся они. Родятся да? Вот поэтому вам сегодня переживать <сосы> не надо. Сейчас, сейчас я его приглашу, я с ним буду пока ага. разговаривать, ага. пока послушать, потом когда я с ним начну работать, ага. вы там в зале подождете, ага. а потом я вам буду общие рекомендации вам обоим давать, что ага. и как у вас. Ага. Что я увидел, что получилось, ага. что не получилось. Не, смешно тебе за да, Я вспомнил. А вы спите, да? Ну, да, на иногда... да. На животе? Да, Подушки вот так вот, оп, вот так вот. Пятнадцать подушек у меня. Куда вот, она? Одну сюда. Одну сюда, другой сюда, третью вот под эту руку. А? Mm -hmm. <с я <с все как раз, наверное, застыл, там. Ну вот. да. Все заморожено, все отморожено да как бы, ну, вот, вот в этой руке вот больше вот. я хрень